Я приветствую всех, а сегодня мы приготовим морковь по-корейски. Для этого нам потребуется 500 грамм свежеочищенной моркови, 25 грамм или 5 зубчиков чеснока, 4 грамма или половина чайной ложки соли, 25 грамм или 1 столовая ложка сахара, половина чайной ложки специи. У нас используется смесь из половины грамма острого красного перца, 1 грамма черного перца, половина грамма куркумы и полграмма базилика. Для любителей можно использовать классическую смесь, это 1 грамм красного острого перца и 1 грамм молотого кардамона, а также чуть меньше 1 столовой ложки 9% столового уксуса или 2 столовых ложки 3% уксуса, 30 мл растительного масла и 100 мл воды комнатной температуры. Для начала поместим зубчики чеснока в приготовленную воду и оставим их набухать. Всю морковь трем на специальной терке для корейской моркови. Если такой терки нет, то просто перетираем ее на максимально крупной терке. За время, пока мы терли морковь, чешуйки чеснока уже впитали воду. И теперь чеснок легко очищается. Зубчики чеснока придавливаем ножом, чтобы он пустил сок, и затем измельчаем. Также можно использовать пресс для чеснока. В сотейнике ставим нагревать растительное масло. После завершения измельчения чеснока, чеснок помещаем в уже разогретое растительное масло. В масло с чесноком добавляем все приготовленные специи и соль. Состав из масла, чеснока и специи снимаем с огня для того, чтобы чеснок не подгорел и масло немного остыло. В морковь вводим подготовленный сахар и уксус и перемешиваем. В с чесночным маслом перекладываем морковь и интенсивно перемешиваем, чтобы морковь пропиталась. Наша закуска морковь по-корейски полностью готова к употреблению. Ее можно подавать сразу или можно оставить на 3-4 часа, для того, чтобы она полностью пропиталась маринадами и ароматами. Посмотрите, как аппетитно выглядит приготовленная нами закуска. Вы не представляете, какие завораживающие ароматы разносятся по кухне. Попробуйте приготовить, вы будете в полном восторге. Морковь по-корейски чудесно подойдет для мясных, рыбных и даже крупных блюд. Спасибо вам за просмотр и приятного вам аппетита!